Финансовый директор. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале «Финансы для предпринимателей». Сегодня я расскажу о том, как мы выстроили работу финансовых директоров в нашей компании. Мы предоставляем их на аутсорсе нашим клиентам и их курируем, контролируем, обучаем. В общем, делаем с ними много чего, чтобы у вас появлялась достоверная отчетность. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Итак, я обучался финансам в университете, экономика управления машиностроительным предприятием. Я работал в энергетическом аудите три года, потом я был коммерческим директором, и вот уже шесть лет я выстраиваю компанию, которая внедряет учеты. Сейчас мы квалифицируемся на предоставление финансового директора на аутсорсе. Через себя я провел более 300 компаний. Через нашу компанию уже прошло очень много клиентов. И мы набили вот огромную, огромную, огромную, огромную, огромную кучу шишек, ошибок, недочетов, пожеланий клиентов, пожеланий клиентов, которые уводили нас далеко в тупик. Потому что мы думали, что клиент, он всегда понимает, чему нужно. да, там, А когда мы разворачиваем деятельность на 2-3 месяца, мы понимали, что это вообще какая-то туфта. Мы начали записывать ролики в виде инструкции. У нас есть видеоинструкция, есть скрин текст, скрин текст. И таких видео мы обработали порядка 200 часов, то есть у нас целая гора документов. И когда нам попадает финансист, мы берем его на минимальную оплату только на обучение. То есть он клиенту вообще никак не подходит, он проходит у нас Pool. Он понимает, что такое термины, он понимает, что такое отчетность, что такое Google документы, что такое Zoom, как проводить с клиентом собрания. И много-много-много вариаций всяких разнообразных отчетов. У нас записывается видео с клиентами, когда финансист просматривает это видео с точки зрения переговоров, донесения данных до клиентов эмоциональному клиенту, среднеэмоциональному клиенту, низкоэмоциональному клиенту. В тот момент, когда клиент и он говорит: ну что, когда, когда мы встретимся, либо клиентом созванивается очень редко, но метко, да, там мы под него посыраемся. Либо мы вообще постоянно ловим клиента, когда у нас клиент вообще на месяц пропал, но мы можем предоставить ему отчетность в нашем качестве, в наших регламентах. Мы запишем ему видео, отправим это в чат, напишем, какие вопросы нужно еще разобрать и как нужно себя вести, и что он попадает в кассу разрыв, что у него прибыль, там, допустим, не та, которую мы запланировали. Мы запланируем прибыль за него, если это потребуется, но э, все-таки мы любим и вам советуем, чтобы руководитель помогал финансисту ну, предоставить нужную отчетность и как бы вовлекался в процесс. И путь вовлечения у нас с клиентом очень разнообразный. Также мы боремся с саботажем бухгалтеров, этому мы тоже обучаем, когда мы становимся помощниками бухгалтеров, чтобы быстро, максимально четко взять данные, заполнить их, проанализировать и выдать собственнику нужные отчеты. У финансиста, который у нас учится, только то есть он даже до клиента-то не доходит, то есть он даже с ним никак не разговаривается. То есть он учится три месяца. Три месяца. Три месяца инструкции, видео, инструкции, видео, задачи. Задачи на формулу, задачи на программирование, задачи на переговоры. И в этой каше он учится, у него есть наставник. Наставник его первый раз сталкивает с клиентом, выводит на переговоры, дает ему задания по клиентам. Также у финансиста есть инструктора, который четко его прогоняет по регламентам. То есть они могут в любой момент проверить любой его созвон, любую его таблицу, любую его отчетность на наши регламенты. Третий момент, это руководитель, ну, по сути мой зам, который перепроверит всех наставников, выборочно погружается в отчетность Финансистов перепроверяет, как доносится информация, как составлен чат, какая информация дошла до чата, не динамим ли мы вообще сами клиента. Дальше уровень, в который погружается наш финансист, это уровень наших программистов, которые очень хорошо разбирается и в программном коде, и в формулах. То есть, если стоит какая-то нестандартная задача, но пришла, по сути, она нам нравится, потому что мы что-нибудь дайте нам поковыряться. Есть программист, который ковыряется в этом, выполняет эту задачу, передает финансисту, финансист презентует вам, как будто он сделал ее сам на самом деле, это сделал программист. Программист делает на эту задачу видеоинструкцию, подробно ее раскидывает, и эта задача перестает такой быть э, в априори, потому что она прогоняется через всех финансистов, а также через новых стажеров. Это лишь малая часть, которую я могу упаковать в этом видео. Подробно ты можешь записаться к нам на консультацию, ты можешь это сделать прямо под этим видео, мы проведем для тебя бесплатную консультацию, покажем, как устроена наша работа, покажем, какие у нас есть примеры, покажем Вообще, что нас отличает от конкурентов, поверь, там есть очень много чего, есть очень огромная пропасть, которая отличает нас от наших конкурентов. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Смотри примеры общения с клиентами на нашем YouTube-канале, смотри контентные видео, термины, смотри, как озвучены на нашем канале. Для этого приходи на канал и встретимся в новых видео.